Good day, sir, с тобой снова Р. и сегодня я бы хотел узнать, что же говорит ГЛАДОС в восьмой тестовой камере во второй главе. Дело в том, что с помощью непонятной тарабарщины она объясняет игроку, в чем смысл поля антиэкспроприации. Давай посмотрим этот момент. Следующее испытание включает в себя поле антиэкспроприации. Помнишь? Помнишь его? Я рассказывала тебе о нем в прошлой тестовой камере, где его не было. О oh, нет. Снова турбины. Мне надо идти. Хотя этот тест требует некоторого объяснения. Давай я по-быстрому введу тебя в курс дела. От от от Cette Ac um... Вот. Если у тебя будут вопросы, прокрути в голове на замедленной скорости то, что я сказала. Скоро вернусь. Итак, я решил узнать, что же она тут говорит. Зашел вот на этот вот сайт и вбил поиск непонятную тарабарщину. И теперь осталось только сохранить. <связь> этот файл ну а теперь с помощью City я посмотрю что она говорила вообще по-моему это немного похоже на реверсную запись я и применил эффект реверса и вот что у меня получилось это упражнение. <плес> Ну вот что мне удалось услышать. Упражнение вызвало рак мозга. Люди показывали жалкие результаты и их не стало. Ну, конечно, есть те, кто думают, что это реплика из кооператива. Но просто неудачный дубль. Вполне возможно. Потому что слово ⁇ показывали ⁇ она немного не договаривает. Ну, как-то вот так. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, если наконец-то дождался лета. Подписывайся на канал и нажми на колокольчик. В общем, bye bye, сэр.